Никогда не доводите человека до состояния все равно. Если вам действительно кто-то очень дорог, не позволяйте ему перейти черту, которая ведет в зону полного к вам безразличия. Поверьте, оттуда не возвращается, а вот подвести к ней довольно легко. Достаточно регулярно делать больно и плевать в его открытое для вас сердце. Если вы и правду любите, не поступайте с человеком так, как будто совсем не боитесь его потерять. И не думайте, что все всегда можно вернуть, наломав целую кучу дров. Самые прочные и крепкие мосты горят ярче. Тот, кто дольше всего прощал, уходит раз и навсегда. Если вы действительно хотите, чтобы кто-то стал частью вашей судьбы, держите его сердце крепко в своих заботливых руках. Не дайте ему шагнуть в зону абсолютного невозврата.